друзья всем привет сейчас разъясню маркетинг план 2 сделаем, сделаем разбор вот такой маркетинг плана какие есть подводные камни что люди немногие не все понимают за что идут комиссионные какие баллы выплачутся так давайте сделаем разбор дружно а вы потом зададите вопрос если что-то будет непонятно вам под этим видео напишите вопросы итак первый вид дохода это от клиентов Клиенты. Посмотрите, вот человек, э, клиент, который покупает продукцию на 40 CV э, с доставкой по всему миру, этот продукт стоит 60 долларов. Вот смотрите, 40 CV это вот таких 5 заварных э, чая, да? либо это Burst, вот же 40 CV комплекс на месяц. Вот давайте на заварном чае пример. 40 CV человек купил, или чага. Вот, ну, без разницы. Продукт вот 40 CV. Чага, кстати, на 90 дней. На 5 недель 5 вот таких пакетов покупаете, 60 долларов. Что же поднимается в бинар? Давайте разберем. Вот бинар это вы. И человек, который клиент по клиентской ссылке покупает продукт, он не платит за регистрацию. Он размещается здесь в хранилище. Вот 40 CV, да, продукт. Вы зарабатываете 20 долларов за каждого такого человека. Вот. Зарабатываете 20 долларов. Еще один клиент у вас появился, на 40 CV купил с доставкой 60 долларов. Вы зарабатываете 20 долларов. И за каждого человека вы от клиента получаете... 50% от CV, от баллов. Вот. Понятно, я думаю. да Дальше этот человек может э, стать партнером, куп, заплатить регистрацию 20 долларов и купить какой-то продукт. Он э, становится партнером. Второе. Это от привлечения людей. Э, давайте за привлечение наж, напишу. За людей например вы пригласили человека в бизнес давайте вот оранжевым привлеки привлекли человека в бизнес и он э, приобрел продукт например давайте на 40 CV 40 CV это равняется также 60 долларов и плюс он платит за э, регистрацию вот здесь 20 долларов один раз жизни, да? Вот здесь давайте 20 долларов напишу. 80 долларов человек заплатил, ему компания дала интернет-магазин, бизнес-офис, 20 долларов платится один раз жизни. Вот он разместился. Вы как спонсор получаете 50%, 50 от баллов, это будет равняться 20 долларов. 20 долларов. И баллы пойдут вот от этого пакета баллы пойдут давайте напишу баллы в бинар идут баллы в бинар 25 процентов то есть если рассматривать вот этот момент да, то Здесь вот человек влево разместился и в левую сторону придет 10 CV. То есть 25% от покупки. Это первый вариант. Есть, будут люди. Давайте я вот пропишу: это будет вариант А. Вариант Б человек, который приобрел продукцию 130 долларов. 130 долларов. Это пакет на 80 CV. 130 долларов, давайте напишу, 10 сашетов заварного чая. 10 сашетов. Вот таких вот на 10 недель. За это компания выплатит вам 10 сашетов. Так, 130 долларов, это будет у нас 80 CV. За это вам компания выплатит давайте разместился человек давайте давайте напишу здесь чтобы вам было видно вот он приобрел за 130 долларов 10 зашитов серии вам компания выплатит комиссионные комиссия 50 процентов от баллов то есть вы заработаете здесь 40 долларов и компания выплатит Баллы не выплатит а баллы пойдут в бинар. Баллы в бинар. Я буду медленно писать, чтобы было понятно. От этого пакета баллы в бинар идут тоже 50%. Если с маленького пакета идет 25%, то здесь 50% получается 40 CV идет в бинар. Вот вправо человек разместился, получили вы комиссионные и 40 CV, 50% от закупки поднимается вам в правую сторону. Если от клиента вот здесь, давайте красным баллом буду писать, в правой стороне 10 плюс 10 за, двоих, за одного клиента, за второго, слева здесь вот 10 CV пришло, а вот за этого человек купил за 130 долларов пакет 10 сошетов на 10 недель то придет 40 СВИ в правую сторону. Окей, пошли дальше. Вариант В. Если человек покупает продукт, например, пакет, есть 235 долларов, то с регистрацией, с доставкой входит вот таких 20 сашетов заварного чая либо другого продукта, есть в магазине в зависимости, в какой стороне есть разные продукты. Компания выплачивает. То есть, смотрите, вот этот пакет, вот он 80 CV несет. Вот этот пакет, он 160 CV, да? Объем его. А выплачивается 50, вот со 160 CV 160 CV. Давайте напишу красиво. За 160 CV выплата идет комиссионные 50% от баллов. Мы всегда это помним. 50% от баллов. Это составит у нас 80 долларов. Вот на примере. человечек размещается и берет... 235 долларов с доставкой 20 сошетов. Вы зарабатываете 20, 80 долларов, 50%. И баллы в бинар. Вот здесь. И баллы в э, бинар э, будут 50%. Пакет от 160, значит, в бинар пойдет 80 баллов. Мы плюсуем сюда 80 баллов. 80 и есть еще один вариант G4 давайте пропишем. его пакет 535 долларов с регистрацией с доставкой в него входит 50 вот таких сашетов пак 50 50 сашетов он э, несет получается 400 CV 400 CV Давайте здесь пропишу 400 CV. Что с него мы получаем? Человек, давайте, на примере еще здесь. Человек, вот давайте в правую сторону зарегистрировался и купил э, пак 50. Комиссионных получается 50%. 400 баллов комиссионные получится 200 долларов и баллы в бинар придут баллы в бинар 50 процентов это составит тоже 207 207 балл вебинар здесь 80 тоже написать надо 200 cv то есть вы заработаете и 200 долларов за продажу этого пакета вот и 200 cv мы разместили его вот в правую сторону он за 535 купил и получается 200 cv приходит вот сюда и давайте возьмем для примера что то есть это за привлечение людей. Вы поняли, как рассчитывается. Да? Все понятно. Следующий вид дохода, то есть за клиентов и привлечения, два вида дохода мы разобрали. Я думаю, это понятно. Третий вид дохода – это э, бинар. Третий вот бинарный бонус. Бинарный бонус. Он начисляется, когда человек квалифицировался, вот лично он на 40 CV и подписал одного человека на 40 CV и второго, минимум, больше можно, то открывается вид дохода бинар, и он начинается от 10% до 25%. На начальном этапе, чтобы квалифицироваться на бинарный бонус, Достаточно вы на 40 CV и ваш партнер на 40 CV. С меньшей ветки вы получаете 10%. Давайте напишу с меньшей ветки. С меньшей ветки. Есть ограничения по этому виду дохода, когда за неделю, то есть это все у нас выплаты с пятницу по пятницу. Да? Когда в одну неделю компания ну, не может выплатить более чем 20 тысяч долларов по бинарному виду дохода. Если вы по бинарному виду дохода, да, когда строите две команды, вот, левая и правая, здесь разграничение, и большие товарообороты идут, то компания не может выплатить больше чем 20 тысяч долларов один минус такой но я думаю 20 тысяч долларов в неделю а за месяц это будет 80 тысяч долларов хороший вид дохода это ранг амбассадора то в компании люди зарабатывают и больше миллиона долларов в месяц и по бинарному вот если 20 тысяч долларов и вы можете заработать только 80 тысяч долларов да, грубо говоря потому что четыре недели то по четвертому виду дохода вот Четвертый вид дохода – это мэтчинг-бонус. Мэтчинг-бонус. Или можно его еще назвать э, бонус, наставника, да? бонус наставника. Бонус наставника. Бонус э, наставника. Как он выплачивается? Нарисую в горизонтале. Это вы. И у вас есть... Ваша первая линия. Первая линия. Один, второй, третий, четвертый. Там без разницы. В первую линию можно подписывать без ограничений людей. Синий это первая линия. И компания с первой линии будет выплачивать вам 50 процентов. А со второй линии, например, вот люди ваших людей, этот двоих подписал, этот одного, этот троих, этот активный, может, четверых подписал, этот там, пятерых подписал, ну и так, раз, и, и так далее. И со второй линии компания выплачивает от 10% до 50%. Со второй линии. Ни одна компания столько не платит, кстати. Ну, для примера, вот допустим, первый человек э, заработал вот 100 долларов по третьему виду дохода, вот по бинару, да, вот по этому виду дохода, по бинару, вам компания выплатит 50 долларов, то есть 50% с первой линии. Этот заработал 200 долларов, вам компания выплатит 100 долларов. Этот заработал 300 долларов. По бинару вам компания выплатит 150 долларов и так далее со второй линии например у вас человек вот этот заработал 100 долларов вам компания выплатит 10 процентов на начальном этапе это 10 долларов чтобы квалифицироваться на этот вид дохода вот на 4 мочен бонус нужно достигнуть ранга директор директор кто такой директор? Это человек, который строит две ветки. Вот левую и правую. И его люди, вот, ну, в левой стороне, вот вторая линия, ставят. И когда у вас в левой стороне минимум 1000 баллов, и с правой стороны минимум 1000, например, 100, 1100 СВ, то вы в эту неделю вам открывается matching бонус с первой линии и matching бонус со второй линии. То есть каждую неделю, когда вы квалифицируетесь на директора, и выше либо это восходящая звезда будет и так далее, то тогда вы зарабатываете по matching бонусу Если вы за неделю не выполнили ранг директора, то вы получаете только по бинару, ну, по трем видам дохода. По бинару вот давайте я вам покажу пример. Вот первая неделя прошла и мы насчитали здесь вот 80 баллов и 10. То есть с левой стороны 90 CV, а с правой стороны 10, 10, 20 и 40, 60 и 200, 260, да, например, сработали так эту неделю. И вам начисляется 90, минусуется, это будет оплачено у вас, из 260 минусуется 90. На следующую неделю остается 170 CV с, левой, с правой стороны, а с левой 0. И вот с этих 90 CV выплачивается, с 90 CV отнялось с левой и с выплачивается 10%. Эти баллы не сгорают, они переходят на следующую неделю. Когда вы достигли ранга директора, вот давайте пропишу вам так, так, так, активность. Каждую неделю мы должны делать активность. Прошу прощения, каждый месяц. Дата активности – это ваша дата регистрации. Например, зарегистрировались вы 8 марта, активировали свой бизнес на 40 CV минимум, и вы имеете уже зарабатывать по первым двум видам дохода. И каждый месяц, 8 апреля, нужно сделать 40 CV. 8 мая, то есть 8 число ваша дата активности на 40 CV. Если вы видите в течение недели, что вы у вас 1000 баллов и вы становитесь директором, то нужно сделать активность, например, в мае месяце на 80 87 и следующие 4 недели вы будете получать целый месяц э, как э, в ранге директор компания дает вот до 8 июня э, ранг директор ран директор на 4 недели и вы можете в это время э, увеличить свои товарообороты чтобы не слетать да? за неделю вы сделали товарооборот директора Компания авансом 4 недели вам дает ранг директора. То есть вы сделали активность на 80 CV. Все, и 4 недели у вас будет срабатывать ранг директор. Мэчинг бонус будет выплачиваться с первой, со второй линии. Что еще? Если вы, например, не 8 числа, можно сделать раньше, там 7 числа, 6 числа сделали. Ну, значит, в следующий месяц у вас активность переносится. Будет 6 числа нужно сделать активность. Вот и все, в принципе, больше никаких нету подводных камней, вот только в этом. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу вам. Ну, прозрачный маркетинг-план. Давайте еще по рангам вам покажу, перейдем на ранги, сейчас продемонстрирую вам. Так, друзья, давайте ранги покажу, карьерная лестница, чтобы вы понимали. Как в TLC работает маркетинг по рангам. Смотрите. Вот когда вы партнер, первое, да, вот партнер, ваша активность должна быть 40 CV, и вы получаете от клиентов и стартовый бонус, это от привлечения партнеров. То есть у вас два вида дохода. И у нас получается да, партнер то есть это человек, который еще подписал одного слева, второго справа. У него открывается. Вот смотрите, кто такой партнер вот в данном. Этом, на этом слайде. Вот вы на 40 CV и подписали одного слева, одного справа. На 40 CV. Здесь 40 CV, и здесь 40 CV. Да? И у вас здесь открывается вот 10% по бинару. Мачин бонус вы не получаете с первой и со второй линии. Когда достигаете ранга менеджер, активность должна быть 40 CV и у вас должно быть 500 баллов в меньшей ветке. Строите бизнес вот лево, право, лево, право и у вас должно быть минимум 500 баллов за неделю слева и 500 баллов справа. Больше можно, но минимум 500. CV. В этом случае вам открывается, э, ну, первое от клиента стартовый бонус, бинар открывается 10 и в подарок дается 100 баллов, 100 баллов, которые вы можете потратить на пробники, на другую продукцию, то есть 100 баллов приходят это 100 долларов баллов у нас к один, к одному и бинар э, работает. Когда вы становитесь в ранге директор, э, у вас уже накопилось здесь по бинару вот за неделю 1000 баллов слева минимум 1000 баллов справа по бинару то когда вы достигли директора вам нужно сделать активность 80 CV вам открывается все что получаете все что менеджер только открывается 12 процентов уже по бинару ну, например 1000 баллов слева, 1000 баллов э, справа. 12% это составит 120 долларов. Если сумма больше баллов, то, естественно, больше. И включается Matching бонус. Вы можете видеть, что Matching бонус включается вот с первой и второй линии. То есть, что такое Matching бонус с первой и второй линии? синие это ваши люди первая линия, а зеленая это вторая линия. Да? И в первой линии ваш человек по бинару, например, вот давайте первый вот этот человечек, заработал 100 долларов. Ну вот 120 долларов, у него сработало 120 долларов. Он заработал, да, он стал директором, 120 долларов. 1000 баллов, слева 1000 баллов. То с первой линии вы получаете 50 процентов вот синенькие люди которые заработают он 120 долларов заработал знаете что 60 долларов вы получили когда вы ран, в ранге директор со второй линии вот зелененькие да вот, зелененький человечек давайте для примера возьмем он подписывает своих людей строит бизнес и ваша вторая линия это зелененькие люди вот вторая линия будет вы с них будете получать 10%. И давайте, для примера, зелененький человечек взял и стал директором, и у него сработало 1000 баллов слева, 1000 баллов справа. Он заработал 120 долларов, так как директор 12% получил. А вы от его дохода от 120 долларов, дохода по бинару получаете 12 долларов. И так далее. Следующая восходящая звезда. Восходящая звезда, когда у вас по бинару 2500 баллов слева и справа. Вот 2500 слева и минимум 2500 справа. Вам нужно сделать активность на 80 баллов. То есть один раз в месяц. За восходящую звезду все виды дохода, такие же, как у директора. Единственное, здесь э, дается так, так, так, 200 баллов вот в подарок. Да? 200 баллов, которые вы можете использовать на продукцию, на пробнике купить. И по бинару здесь 12%, и как у директора, э, 50-10% и с первой, со второй линии. Вот ранг исполнительный директор – это чуть-чуть другой уже уровень и открывается, начинает расти. Обратите внимание, чтобы э, стать исполнительным директором, нужно 5000 баллов слева и 5000 баллов справа. Да? У исполнительного директора все виды дохода такие, как у восходящие звезды. Единственное, здесь уже 14% с... Binaro. Ну вот для примера, смотрите, давайте доход исполнительного директора 5000, смотрите, 5000 товарооборот и 14% он получит, это приблизительно 700 долларов, только по бинару. И обратите внимание, что со второй линии уже включается 20%. Вот здесь мы считали 10 процентов, то за ту же самую работу, то есть растет уже 20 процентов. То есть вы будете получать с первой линии, например, не 12 долларов это будет, а 24 доллара с первой линии. То есть со второй линии, прошу прощения. И обратите внимание дальше, когда идет рост региональный директор, нужно сделать 10 тысяч баллов в меньшей ветке. И здесь уже 100 CV активность в месяц, один раз в месяц. Все то же самое, как у исполнительного директора, но доход с бинара 17% и рост уже 30% со второй линии мейчинг-бонус. Национальный директор нужно сделать 20 тысяч баллов. Все то же самое, как у оригинального директора, только включается стал бонус который выплачивает 1500 один раз в месяц и обратите внимание доход с бинара 20 процентов и со второй линии 40 процентов. там вообще мощный рост идет мячин бонуса глобальный директор нужно сделать 50 тысяч сви все то же самое как национальный директор 20 процентов с бинара и здесь смотрите 50 процентов с первой линии 50 процентов со второй это просто Огромная команда людей, от которых вы будете получать 50-50%. Амбассадор 100 тысяч CV нужно в слабой ветке сделать минимум. Все то же самое, как глобальный директор. 22% по бинару, 50 с первого, 50 со 2. А исполнительный амбассадор это 250 тысяч меньше ветки. Все то же самое, как амбассадор, только 25% с бинара и 50% процентов э, с первой, со второй линии. Вроде бы я все пояснил, что, все постарался вместить, все, что есть. Если непонятно, задавайте вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Будет очень полезно э, знать и маркетинг-план TLC, и продукцию TLC, и пошаговую инструкцию, как можно здесь начать зарабатывать э, в первый месяц 500, от 500 до 1000 долларов, а дальше намного больше. Желаю вам удачи. С вами был на связи Александр. Всего доброго. Пока-пока.